Более образованные и продвинутые люди не должны соблазнять наш народ. <с нет> <с нет> а чё так можно было, что ли? ben ben Данила. ben I need help I you heart, but the very next day you gave it away нет, shut Он toujours en train de me faire chier dans cette goutte. Et eh ben, j'ai trouvé le moyen. Je prends la brosse à dents du gosse et croyez-moi, tout le monde me laisse passer. Mummy <laughs> <laughs> <Baby>. lay <laughs> Okay. Turn down to what Политических сил в наших странах. А на факты. Назовите мне хотя бы один факт. Снежки играешь? Почему? Нахуй надо. Чтобы взорвать гранату, нужно, значит, отогнуть усики, извлечь кольцо, блять. И после чего, то есть рычаг, отпустит. Ой, блять, ребята, вы, вы меня расстроили, охуенно просто, идите вы с бобом. Audi, BMW, Citroёn, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Benz, Opel, Skoda. А, Я работаю надъебись, как и все здесь. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. лучшая работа. Позвольте мне въебать ему лицо, пожалуйста, мистер Стар. Братишка, мы сейчас просто базарим. Ты что, сигла притащил на стрелку? Да, просто мама попросила взять его с собой. Дорогие друзья, наш золотой рудник скоро иссякнет. Нужно больше золота. Можно поехать ко мне, но заранее хочу вас предупредить, что из всех звонителей дома у меня только хуй. Ха-ха-ха! Покажи опять эту ситуацию, когда ты двоих вырубаешь, одного слева, а другого справа, и один инструктор по ММА, а второй э, инструктор спецназа. Это... Он заехал на тротуар. Всего нет этого понятия. Хорошо. Я могу на вас Хорошо. А вашу фамилию? it's my life. Я придумал свой собственный способ заправления, так сказать, рубашки. Мы собираем рубашку, собираем рубашечку и между була крас.